невка где Thank you. У нее проблемы Не в как в каждой полу. В Yeah, cool. And И yep, вот... The... Не yeah, ухо, so, yeah.